нужно копить весь год, чтобы путешествовать по России. Какую программу предлагает Казанский университет в рамках студенческого туризма? Наш маршрут начинается с Института международных отношений Казанского федерального университета. Вы точно были везде. Экологи Казанского университета создали цифровую карту Татарстана, куда попали малоизвестные места отдыха. Те участки, которые были бы хороши для организации туризма внутреннего. Таблетки больше не помогут. Почему организм препятствует медикаментозному лечению? Решение проблемы предложили ученые Казанского университета. Многие лечатся как антибиотиками, например. Один-два дня выпил по таблеточке, ой, мне уже стало лучше. Всем привет! В эфире «Универ News, а в студии Арядно Клюшева. В Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета завершился отбор студентов для обучения на магистрской программе двойных дипломов КФУ и Имперского колледжа Лондона. Участниками магистратуры «Петролиум Инженеринг» стали 9 человек. Молодость – лучшее время для путешествий и познания мира –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 В университетской клинике Казанского федерального университета продолжается вакцинация сотрудников, студентов и прикрепленного населения. На сегодняшний день доступны 4 вакцины против COVID-19. Это Спутник Ви, Эпивак Корона, Спутник Лайт и Ковивак. Вакцинироваться можно по адресу улица Вишневского 2А. Запись по телефону 233-320. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Найти места для отдыха в Татарстане теперь будет проще. Ученые-экологи Казанского федерального университета оценили возможность отдыха на территории Татарстана и создали специальную цифровую карту. Исследование было проведено для Фонда Институт развития городов Республики Татарстан в апреле-май этого года. Рекреация означает восстановление сил, отдых. А рекреационный потенциал это различные условия на определенной территории, которые позволяют людям отдыхать. Чем больше таких возможностей, тем выше рекреационный потенциал. Так заместитель директора по научной деятельности Института экологии и природы пользования Марии Кожевникова и доцент кафедры общей экологии Вадим Прохоров создали карту рекреационного потенциала Республики Татарстан. Идея сама состояла в том, чтобы проинвентаризировать такие участки на территории Республики Татарстан которые обладают высоким рекреационным потенциалом, то есть те участки, которые были бы хороши для организации туризма внутреннего, да, для развития туризма на территории Республики Татарстан. Новосник вопрос. Как это сделать? Многие люди знают хорошие места, в которые ездят отдыхать. Но есть ли такие места еще? И как их найти? И ученым Казанского университета удалось создать такую карту. Благодаря накопленным ранее Институтом экологии и природопользования материалам получилось создать две модели карты Татарстана. Одна из них светлая и была передана инвесторам. Все это делается в первую очередь для развития территории Республики Татарстан. И вот анализируя районы, мы можем с вами видеть вот здесь вот, что самый высокий рекреационный потенциал у нас в Верхнеуслонского районе, потом идет Кам... ну, камско Тетюшский, Титюшский, Высокогорский, Зеленодольский и другие районы. В дальнейшем данные разработки планируют использовать для проектирования рекреационных зон республики. Инджимин Радмир Софиулин, Универньюс. Почему организм привыкает к лекарственным препаратам и не дает себя лечить?